Под небом самолет, смотрим мы назад Но движемся вперед И ни к чему коты умру в девятый раз И я готов к тебе последний раз Мои да, навички уже не хватит, и шатт, и волк. Но в пантоте, чтобы стало жарко. ведь на минут так хочется. Ночь загнет опять, закроет солнце глаз, на время не вернется. Суть. Не верьте, не проверьте, как неприятно против чести, пока пытаешься забыть о двух колынцах палка, ни шага, ни фалка, не забейте.